Значит, речь идет сейчас не о том, чтобы избавиться от жестких ментальных конструкций. Это я говорю для успокоения вашей системы, которая тут рядышком увдита, да? чтобы, не дай бог, важного человека не вывели из как бы состояния включенности в систему. Не для того, чтобы жесткие ментальные конструкции перестали быть таковыми, а для того, чтобы у вас была возможность эти жесткие ментальные конструкции делать. дополнительный объем силы. Никто не говорит, что жестких ментальных конструкций быть не должно вообще. Если бы их, они отсутствуют в принципе, человек, как я вам уже говорила вчера, превращается в некоторого идиота. То есть всё мягкое это говорит о том, что человек не очень хорошо понимает окружающий мир. Такое впечатление, что человека долго-долго держали в детском доме, причем в одиночной камере не давали ему информации об окружающем мире, выпускают его в реальность и говорят, смотри, дедочка, это мир, правда? говорит дедочка, А я и не в курсе. Вот это говорит о том, что в сознании есть мягкие ментальные конструкции. Человек, который в мире живет давно и немножко его знает, он имеет жесткие ментальные конструкции. Проблема не в том, что они есть, проблема в том, что вы не имеете возможности их изменить Мир меняется? Меняется. Цели у вас меняются? меняются. Задачи меняются, меняются конструкции должны меняться вместе с ними. Перестала конструкция быть нужной. Не соответствует она реальности. Какого черта ей в ментале делать? Что она там забыла? Она там не должна быть. Она должна быть разобрана. И для вашей системы будет значительно эффективнее ваша деятельность, если у вас это качество в сознании будет, тогда система не будет тратить очень много энергии для того, чтобы разрушить самостоятельно вам определенные ментальные конструкции, вы это будете делать сами. Система будет экономить энергию, время, силы. И эту энергию, время, силы она может использовать более конструктивно, чем разрушая ваш ментал. Потому что этот инструмент в руках уже будет. Так что успокойся, система, твой человек будет только сильнее. И вы будете для системы только ценнее все эти качества сознание будет, прими меня, слушай, супер.